И как вы видите, я изменил аватарку на своем канале. Сразу говорю, не войнуйтесь, я периодически буду что-то менять, может к лучшему или к худшему. В общем, напишите в комментариях, какая аватарка вам больше нравилась, прежняя или новая. А перед тем, как начать смотреть ролик, я извиняюсь за то, что мои ролики так давно не выходили. В будущем постараюсь в в срок, а то есть по пятницам. А это видео за послепрошлую пятницу. Через час выйдет видео за прошлую пятницу. Приступаем к просмотру. Не забудь посмотреть. Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. И в этом видео я покажу три самых редких и почти неиспользуемых функций вашего андроида. Что ж, приступим. Ну, начнем с удаленного доступа вашего смартфона. В общем, Android придумал такую функцию, через которую вы сможете заблокировать свой телефон, если вы его потеряете через любой другой ПК или переносной гаджет. Но Google хорошо спрятал эту функцию. Чтобы ее активировать, надо зайти в настройки, безопасность, администраторы устройства. В разделе «Удаленное управление Android» поставить флажок напротив «Удаленный поиск устройства» или «Удаленная блокировка». Активируйте по запросу дополнительные права для менеджера устройства. Теперь вы можете управлять устройством в своем аккаунте Google, также через приложение «Удаленное управление Android» или через сайт google.com Android Device Manager. Ссылка на сайт в описании. Также, если вы хорошо разбираетесь в своем Android, то вы быстро все восстановите, если вы зашифруете свое мобильное устройство. А если этого не сделали, то будет тяжко восстанавливать. Чтобы активировать шифрование, то откройте настройки «Безопасность шифрования устройства». Поставьте «Шифрование». На следующей очереди у нас стоит безопасный запуск вашего смартфона. Это еще одна защитная функция Android, называется в народе «Безопасный режим». Она отключает всесторонние приложения. Более того, в безопасном режиме их можно удалить, если они по какой-то причине несовместимы с своим мобильным устройством оказались загружены в цикле случайно, являются троянами или вирусами. Для запуска безопасного режима нажмите кнопку включения, когда откроется меню отключения смартфона, долго удерживая палец на пункте отключения питания, затем подтвердите загрузку в безопасном режиме. Еще кто не знал, в вашем телефоне может быть экранная лупа, прям как на компьютере. Чтобы ее включить, нужно сделать ряд действий, а это перейти в настройки, специальные возможности, жесты для увеличения. Включаем. Теперь любой участок экрана можно увеличить три раза, нажав по нему. Эта функция может быть особо востребована среди людей со слабым зрением или пожилых. Ну вот и все. Если вы узнали что-то новое из этого видео, то пожалуйста поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока!